Привет всем! Вот мы и в самолете Брюссельских авиалиний. Позади паспортный контроль, проверка багажа. Собрал помимо штампов в загранпаспорте три штампа в билет на самолет. И, кстати можно распечатать в формате А4 после электронной регистрации на сайте Брюссельских авиалиний. Мы это сделали еще дома. Москва, прощай. Добрый путь! Пока покатились на взлетную. Путь до взлетной полосы оказался долгим и мы успели посмотреть стоящую летную технику. Пока катаемся, расскажу об условиях провоза багажа при сельских авиалинии. В салон в условиях компании указано, что на человека можно проносить одну единицу весом до 12 кг, максимальным размером 55 на 40 на 23 сантиметра. Можно также взять вторую сумку, но не больше габаритов 40 на 10 на 30 см. При этом общий вес двух сумок не должен превышать 12 кг. Форма сумки также не имеет значения, как, например, в компании Победа. Об этом тоже расскажу на последнем видео. Мы полетим на их самолете из Кюрлина. Для любителей копить мили можно зарегистрироваться в программе Miles and More. Туда же входят Austrian Airlines, Lufthansa и другие. Вам сразу дадут приветственные 500 мили за регистрацию ну погнали земля прощай добрый путь пока набираем высоту покажу весь расклад нам в Бельгии нужно будет добраться из аэропорта за винтом в аэропорт шарлеруа существуют бюджетные способы пешком на велосипеде в москве кстати google поездку на велосипеде не предлагал мы все же поедем на общественном транспорте google map нам выдал две пересадки Добавлю, что сделал распечатки маршрутов дома на принтере, на всякий случай. Здесь подробно по времени указано расписание транспорта и ссылки на сайты транспортных компаний. Аэропорт Завентем. Северный вокзал Брюсселя. Далее пересадка на электричку до шарли юг Из автовокзала на автобусе едем до аэропорта Шарлеруа. Там ждем вылета. А вылет у нас утром. Вот такой план, мистер Фикс. Если у меня план. Итак, Брюссель, столица Евросоюза. Проходим контроль и направляемся к железнодорожной платформе. Покупаем билеты в кассе. Нам предложили купить и на автобус сразу. Но мы отказались. Решили купить на месте. Вдруг наш план не сработает. И если у меня план? Билеты, кстати, оформлены на втором официальном языке, как мне показалось, на нидерландском. Заинтересовала надпись Inclusive Diablo Tour Слаб Перевел Google Translate Diablo за дополнительную плату. Да уж, не помогло. Если кто знает, что это обозначает, пишите в комментариях. Интересно. Сверимся с планом. Если у меня план, садимся, едем. Вот он какой Брюссель. Доехали быстро за десять минут. Мы на северном вокзале Брюсселя на одиннадцатой платформе. Соверяемся с планом. Одиннадцатое. Но что странно, табло не горит. Перебегаем на двенадцатую платформу. Вот и наша электричка. Ух. Сверяем табло с нашей распечаткой. Буквы совпали, цифры нет, но не важно, какая разница 12 или 11, когда написано, что поезд идет до Шерлеруа-Юб. За окном снова Брюссель. Так вот как выглядит привокзальная крыса. Дальше шли поля, возможно с капустой. Наверное уже догадались какой, приследский. Потом пришла проверка билетов в виде в чудной шляпке. Вот так выглядел билет после ее компостера. Потом эта мадмуазель вышла на какой-то захолустной станции Бельгии, но, видимо, одумалась и снова зашла, забежала. Правильно, я бы там тоже не остался. И мы вместе поехали дальше. И наконец приехали. Выбор пал на пиццерии Домино. Оказалось, что она относится к сети пиццерий. И довольно неплохих, как выяснилось. На ломаном русском и на пальцах мы объяснили, что хотим. Супруга взяла курицу, купившись на рекламу на входе кафе. Не повезло, пришлось делиться. Все равно было очень много и вкусно. Рекомендую, если будете там проезжать. Успаковочка. Что-то ты не ту мне кажется. Там -то -то... Автовокзал оказался рядом. На табло указано время отправления и платформа. Билеты подаются в этих автоматах, или же можно их купить у водителя также 6 евро на человека, если бы я взял их и оплатил весь путь от аэропорта. Вот и аэропорт. Мрачновато, конечно. Кое-как с пассажирами автобусы сообразили куда идти и пошли. Только места, а сидячих мало. Не пойму, у кого кризис. Из сидячих только такие. И такие. Они также лежачие, при желании. Ночь пролетела незаметно. Постоянно приходили патрули: один полицейский, другой военный, военные с автоматами. Обход делали профессионально, четко. Жаль, что не снял видео. Налево пойдешь, на Гранд Канарию попадешь, направо пойдешь, на Тенерифе улетишь. Ура! Мы в самолете. Лететь почти 4,5 часа, глаза слипаются по провозу багажа. Обычным тарифом на взрослого человека можно провозить в салоне один чемодан или сумку до 10 кг размером 55 на 40 на 20 см плюс небольшую сумку размером 35 на 20 на 20 сантиметров. Если вы летите с младенцем в возрасте от 8 дней до 23 месяцев и он размещен у вас на коленях, можете взять сумку для него до 5 кг дополнительно. Что там дальше? А, покладьте за меня котика, кто не подписывался. Подписывайтесь на мой канал. Пока!